Это, это тоже одинаково. Я зашел на пульс. Не пошел в летуч. Что ж, мне делать нифигуч. Я богатый. Не оди, не оди, дом, оди, не оди, не оди, которые бесконечно кормят и катают дуги. Сэмпил, пепера, пи, пи, пи, пи, пи, пи, а то будет пи, А пи, пи, пи, пи, я я трудал, вписывайте это деньги, я бесконечно деньги, я богач, не хватает, на машину говают, я могу вам помочь, я богач, я богач, я богач, я взял богач, я богач, я